Я бахнул, так бахнул, надо смотреть повтор бежать. Сейчас будет легендарный Легендарный проезд будет, смотрите Лучший мой проект на этой Это было вообще интересно, я вдохновился на видос, короче, блин, просто просто кайф, красный кайф, пачка кайф. Вот это я бахну, как бахну, а? 60, конечно, немного This is something I was looking Ну все, спасибо, что смотрели. Приходите на следующий стрим. Это Корса Трифт. Меня зовут Эл Яран. Так что всем пока. All my creams up the low What you mean? I don't know He's so mean, that's his fault That's the shit we shouldn't know Never never gave a fuck Ain't nothing about me changed You keep giving me love And I'll never feel the same It's a color, it's so icy And I never felt the pain I so weird How you, like you for watching